Значит, рабочие, эти правили. Где у нас Давай, карандаш. хорошо. Ты же не можешь посадить Нету, Смотри, задача такая. Вот это я как говорю, в одну ниточку должно вращаться, должна по всей странице. А вон вон вон вон все Альчишки, давайте вы играете вдоль, никому не мешаете. Да. Смотри. А меня, а меня, а меня, а меня, а меня, а меня, а Помнишь, как от последней записи, мы всегда отступаем на полях две клеточки, на третьей ставим свой лишний Две клеточки? А Ладно. Какое писали? а у тебя что вот, это, за запасы подкладные? Две клеточки отступила? Нет. Смотри, вот у тебя последняя запись заканчивается. Предыдущая, прошлая ломка. Две клеточки вниз. На третьей, только ставишь число. Вот это нужно аккуратно стереть пластиком и переставить число на ниже клеточки. Нет, рада. Види. Вот это стираешь аккуратненько. Смотри, вот последняя запись. Как же на это и в порядок сутки. Последняя запись. От а последней записи две клеточки вниз, на третьей ставим сегодняшнее число. Сегодня двадцатая точка, одиннадцатая точка. Илюша, ты понял, что нужно делать? А. Да. Так, смотри. Никто, дорогой, смотри. А, вот последняя запись. Две клеточки вниз. Раз, два. И на третьей ставим двадцать, одиннадцать. А вот это нужно будет вытереть. Стереть все это нужно. Крайний, а? Крайний пример с цифрой 4, мы все заканчиваем, отлично вообще, да, замечательно, я думаю, что в понедельник мы приступим в цифре 5, да, в действии, да, цифры 5, Ну, думаю, нет, наверное, во вторник, понедельник нет, а во вторник еще, в общем, это было, так, и 5, так, 4 яблони, на-на-на, это мы все делаем сами. Так, Перестань. не будем их вот провешивать, мы провежаем ее вкусно. А нам надо это записывать. Нет. Ой, Ой, Такие привет. Очень плоненький. Нет, записывать это не нужно. Это просто мы работаем сейчас вкусно. арифметическую молчанку ну да. да как? сыграет? нет, тут ничего не началось пока на вас, сюда нет, я это пишу просто чтобы визуально было видно ответ да. вот, итак 2 плюс 4 рядом. Илюша, чем занят? В головой клетке. Семь как ученик. 6. Шесть. шесть. Верно. Угу. А теперь 6 четное число или нет? Четное. Или нечетное? Четное. Так, а я подсказывать просила? У каждого есть укаш. Четное. четное. верно. Хорошо. А теперь другой вопрос. На усложнение. 6 я могу как разложить? Три. Три. И еще? Где у вас? 4-2. хорошо. А еще какие-то способы есть? Вячеслава. Наш тут пригласил. 5-1. 5-1, верно. Хорошо. Сколько в общем способов я нашла, чтобы разложить? 3, 3 способа, чтобы разложить четное число. Четное число какое? 6. 6, конечно. Итак, дальше. 4 плюс 4, Вячеслава. 8. 8. 8 число четное или нечетное? Четное. Как разложу число 8? 4, 4. 4, 4. Все, хорошо. По одному способу, Рада. Еще какой способ есть разложение? числа 8? 7, 1. 7, 1. Хорошо. Ярослава? 5, и 3. 5, и 3. Отлично. Не в лазике у не меня немножко, но ладно. ничего страшного. Так, Илюша, следующий твой. Три плюс четыре. Всемир. Илья. Всемир играет с Данилом, а Илья учится. Три плюс четыре твой. твой. Илюша, три плюс четыре. Считай, как я тебя учила. Пальчики доставай свои скорее. На пальчиках 3 плюс 4 Как я тебе учу? Считай 7. 7 Хорошо А 7 число четное или нечетное? Четное Ну, давай вспоминать четные: 2, 4, 6, 8, 10 Нечетное 1, 3, 5, 7. Так все-таки. Так число... все четное. четное или нечетное? Четное. Сегодня должно, чтобы обязательно сказали родителям, чтобы повторили таблицу и четность, и четность чисел. Я вообще так... не знаю, вообще не знаю что... так все, я хорошо. Число 7, Илюша Как я могу разложить число 7? На какие числа? Илюшоу, где летаешь сегодня? Илюша! Мальчишки, сядьте в уголок, пожалуйста, не мешайте. Еще? Три-четыре. Три-четыре. Рад еще какой способ есть разложить число семь? 1. На шесть хорошо. Десять. Десять, конечно. Десять число четное или нет? Четное. Четное. Как разложить десять? Пять и пять. Пять и пять, еще. А, я как-то Илюша, шесть и четыре. А Зачем ты ее записал? Я говорила, что ты записывал. Почему ты меня не слушаешь? Шесть четыре. Ничего не записывать не нужно. Мы работаем умственно, то есть проговариваем. Я делю блюда 6. 4, да. 8, 2. 8, 2. На самом деле, разложить число 10 способов много, намного больше, чем у нас эти числа. Поэтому запишем мы всего лишь 3. Я думаю, нам вполне будет достаточно. Второй столбик пошли уступить. Уже на вычи... да. вычитании. Илюша, поехали. 6 минус 1. 6. Однимаем теперь. 5. 5, хорошо. Разложение число 5. 5 я могу разложить На 2. и на три. Умничка, молодец, включился. 4 и 1. На 2 и 3. Либо 4 и... Один. Один, хорошо. Так, следующий пример. Рядом. 4 минус 1. 4 минус 1 равно Три. Три я на какие разложу числа? На 2 и 1. На 2 и 1. Угу. А, Велислава, 9 минус один. Хороший, не Восемь. 8. 8 раскладывать не будем, так как мы уже это делали. Илюша, давай еще один пример твой сегодня. Блистай. 7 минус 1. 7. 7 минус 1. Забираем. У семерочки 1. 8. У 8? 7. 8 -1. 7 минус 1. У 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 я хочу забрать 1. Сколько я, у меня? 6. 6. 6, хорошо. А как я разложу 6? На какие два числа? Уже раскладывали. на да. да. На три, на три. Умница, хорошо. На четыре. Так, все, теперь вторые два столбика переведем в арифметическую Молча. Молча. Молча, хорошо, все это лишнее? подожди та та ра и не облизывать на наш грязный. О, вы, вы, вы, вы. Осталось два последних. Пример, пример. Ты чего? Столбика. Два последних столбика. Хорошо. Начинаем Илюша. Начинаем арифметическую молчанку. Все помнят это? Я диктую пример. Ну, вы видите его визуально. В принципе, ничего не поменяется. Я диктую пример, а вы молча записываете только ответ. Одну цифру. я должна видеть. У вас пример, сам Илюша. Все ребята меня внимательно послушали. Пример сам записывать не нужно. Я диктую, вы только молча записывайте ответ. Кто первый проговорится, тот вылетает. Договорились? Рыба, карась, игра началась. 8 минус 2. Куда записываешь? Клетку отступай. Вот у тебя число поставила здесь, значит клеточку вот здесь. на 8 минус 2 записываем ответ. Только ответ записываем. Одну цифру. Сам пример не нужно. Вот Записал? Ответ, как бы написал, да? Правильно записал? Умнично, молодец. Потом написали ответ. Одну клеточку отступаем. Записываем следующий. 6 минус 2. Тоже у меня проболтает. Сегодня не выдержит. Что у то Версвально. Ну, визуально можно мне показать молча, сесть как ученик, и я увижу, что это Мы и чайки не так нужны. 6 минус 2. Записываем, кто же следующий проиграет у меня? 6 минус 2. Только ответ записываем. А кто вычислют, тоже проиграет. Дальше, второй выбор. Так, вы остались вдвоем, девчонки. Молодцы. Так, пять минус два. Ну Ярославна с кто-нибудь держит. Okay. Okay. Mm -hmm. Да, вы-то теперь с Илюшей можете разговаривать. А вы что? Четыре минус три. Я покажу, что будет. Нужно молча все делать. Я вижу. Четыре минус три. Александра Олег А ничего мы не получим. Он не бедалашки мои, я ж вас обделяю. Четыре минус 3 Девять минус три. Там такие молчания. Я Ну все, готово. Диксую, Веру, придайте. Да подожди ты, Илюша, у меня девочки играют. Успокойся. Я Давайте. И последний заключительный 8. Ладно, так уже быть. Два победителя у нас сегодня. Это Велислава и Раслад. Сапки присменя.